Яна Андреянова, спасибо огромное, спасибо. Вот как приятно, когда случаются люди фанаты своего дела, Это столько информации, но ну невозможно удержать в голове. И манера рассказа простая, доступная, очень интересная. Спасибо большое. Что касается искусства, у меня актерское образование. Я окончила школу Зеной и отличие Каракотского. Легендарная, масштабная личность, о нем очень много информации, кто захочет, может узнать. И в свое время я прошла конкурс, 150 человек на место, я поступила и... Честно говоря, я пропустила. Честно да, ну, говоря, она ну, с того времени к нам приехала и рассказала, что она там переживала. Столько эмоций, столько интересных фактов я в большом масштабе не испугалась. Не, не ваше это делать сегодня. Думай, да, и говорить. Нас э, вести в тот образ людей, которые жили того времени, это было очень интересно. Это интересная подача. Да. Тоже мне очень понравилось. Спасибо, а, Дарья. Второе образование у меня... Это режиссура, я пошла в Академию театральную, тогда прошла конкурс, опять же, 200 уже человек на место было. Тогда был курс 20, 25 человек, да, то есть, ну, соответственно, 5 девушек там и 20 парней. Информацию, которую я получила, я поняла, насколько правильно Татьяна подала ту информацию, которую мы услышали все. Большое спасибо если мне кто-то сейчас скажет, а почему ты не занимаешься своей профессией, там, актерской, режиссерской, я скажу больше. Я занимаюсь только этой профессией. Пять минут фотографирования, идем дальше. А потом еще так случилось, что стала возить экскурсии, это была моя детская мечта. Вот и Я пошла и окончила уже с красным дипломом университет в 2008 году даже когда я получала этот диплом, я не очень понимала вообще всю важность вот этого события в своей жизни. Социально-культурная деятельность — это деятельность по изучению, освоению, сохранению и дальнейшему распространению ценностей и культуры. И вот сейчас я этим и занимаюсь. Осознала, насколько у меня классная профессия. Даже вот то, что я провожу экскурсии, я рассказываю о Петербурге, и это здорово, то, что вот у меня есть такая ценность — я хочу ее доносить. Знай и люби свой город. Ваш личный гид по Петербургу Татьяна Андреянова.